куда мы на каждого решение. решение они абсолютно одинаковые. Выбирательная комиссия Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального Тук-Веденского, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа номер 178 по выбору депутата Муниципального Совета Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа веденского 6 созыва, решила отказать в от регистрации на балл Станислава Понятно, что у вас э, одинаковый проект решений. Но Паша подала э, выписку. Да, и мы же можем говорить. У нас есть выписка, которая заверена Николаем Георгиевичу, что мы принесли вам выпуск до не числа. Ничего не, не решил. Да. Наша комиссия все разобрала уже. Ну просто я хочу сказать, что вы просто знаете, знаете, что Хорошо. если комиссия принимает такое решение о том, что она, у меня нет выписки, а я принес у меня подпись заместителя председателя ИКМО, то просто. Ну, это просто ну, важный да, момент, да, что документ конечно. был, был принесен в срок и по закону. И не было бы крики. Вот <связать> выписка из протокола. Так, а где записано? Калайдят Тамин Славович. проект решения об отказе регистрации <связать> Здесь, <связать> а, с вами в регистрации Калайдима ПС. Есть... В другом месте встретимся со всеми. В тюрьме. Как вы можете голосовать за проект, доказательства которых у вас нет? Рабочая группа еще раз рассмотрела все Какие документы. Какие-то люди решили за есть. вас, а вы за это голосуете. Еще раз. Рабочая да, группа давайте. рассмотрела все документы, приняла решение. Сейчас мы его, а сейчас почему мы... вы голосуете за это? Потому что а мы часть да. рабочей группы и мы члены избирательной комиссии. То это есть вы тоже подтверждаете, что еще еще. документов Павла у вас нет? Вот а тех, мы все которые... смотрели, да, все смотрели. Этих документов да. у вас нет? Да. Вы предоставлены голосовать об удалении члена совещателем голоса. Грибович Александр, Александр Сергеевич. На основании вашего поведения. Я принимаю, голосуем. Голосуем. Пожалуйста, подкиньте помощи. Нет, это не решение. Нет, мы не будем за то, чтобы утвердить проект решения об отказе регистрации Максакову. Пимасин, давайте все бы У меня вопрос. Можно мне вопрос? Просто скажите посмотрите Вам не стыдно, ребята? Это понятно, что... Ну, понятно, да, по глазам видно как...